I've been living Кнопа. Короче, мы немного мешаем. мешают. как дела? Как дела у тебя? Рассказываю. Всем интересно. Как ты поживаешь, хорошо? Кнопу закусали комары. Ночью. Поэтому она, походу, не выспалась сегодня. Да? Кнопа. Иди сюда. Кнопа, кнопа, Кнопа, Кнопа, Куда ты сможешь? ты переоделась мам да. и ну, пойду водичку. водичку иди попробуй расскажешь нам ты тоже давай переоделась пошли так ну сейчас пойдемте посмотрим как там коля готовит ничего ну, коль как дела пробников разделываю. Ребята приехали, купили траву, а я им сейчас буду готовить. Ну, к этому рецепту научили меня а, Ирина Кузьмина. Привет тебе, мы сегодня с тобой общались уже в прямом эфире, Это вот ребята приехали после прямого эфира сразу. Так что сейчас вот тару проделаю, промываю их. Потом еще туда напитаем приветок. То есть панцирь отрывается полностью вычищаются жабры чтобы это потом не есть просто берете панцы и отрываете его можно в принципе эти кидать но это больше места замерз и по сути там есть такого ничего обязательно убираете вот эти вот жабры Вы потом немножечко воды сливочное масло, чеснок и получается сливочно-чесночный соус а соли томится все это на газу, ну а потом уничтожается с большим пакетом. Вы это все увидите. Вода угу. испарится. Растает, короче. Короче, смотрим, что здесь наготовил Коля. Ага. Там поставили на газ. Немного водички налили и вот сейчас ждем пока масло будет таять там это все будет перемешиваться с чистоком должно быть очень вкусно вкусно пахнет сейчас попробуем все убирай. за него да не снимай так близко я сейчас взигавать буду у нас уже готово Блин, не знаю, слышишь. Ты пойдешь сюда, нас радут, классный. Ммм. Так вкусно пахнет. Я попробую. Куда это? Ты Офигенно. Очень вкусно попробуем. Прям Сидим, значит. Кушаем уже крабиков. И креветки. И вход пошла рыба. Расскажите тебе понравились креветки с крабом? Очень. Очень-очень. Так, ну что, девчонки и мальчишки, наши точнее, наша ведущая Анджелина Джоли и ее оператор уморились. Время уже, ну, сейчас, наверное, часов 7, наверное, да? Начало 9 -го. Начало девятого даже. В общем, мы посидели, покушали креветки, покушали рыбку. Ну, ребята потом, если захотят, напишут в комментариях или сейчас скажут как бы, ну, на видео. И вот, а, мама. мама, мама, мама Наталья, это мама Наталья, а, мама Анжелики а, Евгения, это молодой человек, и его родителей здесь нету. А, Наталья взяла на себя ответственность за молодого человека, своей дочери, то есть они отдыхают, ну, мама все равно остается мамой даже на отдыхе. И, естественно, я не могу пропустить Елену Прекрасную. Это я, да. Так что вот, ну, Леночка. Компанией. Да, мы еще как бы находимся в реплике. Сейчас попытались заказать такси, но ну, такси что-то там нам озвучили ценник. Я говорю, ребят, да ну его нахер. 40 бат, тем более маршрутка 500. будет... А ценник, ценник 400. такси в такси 400 бат. Я говорю, нахер такое такси за 400 бат. Я говорю, ну потратить деньги лучше на себя. Сейчас за 40 бат доедете. А там пешочком прогуляете с 200 метров да. для Еще отеля. Не так поздно, поэтому мы так и решили прогуляемся. Пое и и, и на я пойду, ребят, провожу обязательно, обязательно посажу да? на маршрутку, чтобы они уехали. И кнопочка пойдет с нами. Так, молодежь, Женя. Да. Ну-ка быстро сюда. А давай, давай, давай, давай. Для общего кадра это все ничего обрезаться не будет. Ну я понимаю, это молодежь, они молодые, юные, ну это как вот молодые молодые тюлени. Ну-ка давайте. Да. Женя, давай кепку да. свою поднимай. Ле, у Лены нормально, вот тоже нормально. Ну, давайте. Мы прощаемся, ребята. Это вы что показали? У вас, у вас А кто готовит лучше, Колян, Колян готовит лучше всех? Колян готовит лучше всех! Так, нет, давайте по-новому. Женя, почему ты молчишь? Ты ел мою кухню? Да. Понравилось? Понравилось. Кто готовит лучше всех? Колян готовит лучше всех! Кому вы приедете в следующий раз? Коляну! Так что, ребят, кто. Ну, когда я буду в Таиланде, приезжайте, покупайте продукты, я вам все это приготовлю. А на самом деле, уже вот, Лика, ну-ка скажи, где самые вкусные крабы? Ты ела, ела короны? Девочка с Хабаровского края, правильно? Да. А не с Хабаровска, а с Хабаровского края. Ну, ты ела крабов. Не То есть, ну, не раз. Да, И не раз. Не раз. Где.. Лучшие крабы? У Уколяна. Уколяна зерно лучше. Кто лучше готовит? И Лысые. в одном ресторане ты таких не пробовала. Ну, на самом деле, это шутка. Это не шутка. Нет, это шутка, девчонки, это шутка. Но в каждой шутке более 50% правды. В каждой шутке есть более правды, как говорят. Но на самом деле, вот Лика сегодня сказала, что на не, было, деле, было, было, было, да На самом деле, э, таких крабов, как, которые сегодня мы э, здесь вот э, кушали, да не, Даже не пробовали, а кушали И э, на самом деле, мы, мы э, в прошлом году их, э, у тебя же, ты первый раз нас угощал И э, мы скучали по этим крабам, по этим креветкам Рыбку э, готовили в мангале в э, соли И э, мы скучали, просто скучали Полгода скучали, да? Ну, Девчонки, экраном. в любом случае спасибо, да. что вы приехали ко мне, а как же? А, поддержали меня, а ну, Боже. просто поддержали вот таким вот большим <связывая> кривым моим пальцем. Ну, это я шутка, класс, но да. просто поддержали, потому что девчонки были в той ситуации, мы познакомились с девчонками, приехали, когда была у меня ситуация вообще. А, я, можно сказать так, что уже умирал, чуть не умер. Но я буду жить, еще раз говорю, вам на зло. Еще не время. Да, время на мое зло. не пришло, так что да. я буду жить вам на зло, кто там желает мне всяких гадостей, пакости, смерти. Я буду жить вам на зло и радовать своих... Ну, я могу сказать, это мои друзья. Вот две девчонки и их, да, после второго раза, когда приехали ко мне. Да, я, это а с моей стороны, еще не, не один раз. это с моей стороны, потому что не подруги, вы мои друзья, которых я всегда рад видеть у себя в гостях, и надеюсь, что в следующий раз я буду на большом белом коне. О, молодец, Стоимно, мы тоже молодец. с тобой еще раз встретиться, Это встреча не последняя. Если вторая, как я сказал, уже была встреча, будет третья обязательно, это моя примета. А, так что. А, так и бывает а, Всем спасибо, кто посмотрел а, Ролик Первый, второй ролик Сейчас мы переключимся на главную героиню Анжелину Джоли Главную героиню Анжелина Джоли, сейчас подождите, ребятки 5 секунд буквально Сейчас у нас пока Евгений в кадре а, Мы сейчас с Евгением попросим Немножко побыть оператором в качестве оператора а, Ты не видишь Ты снимаешь, то я вижу И uh -huh. сейчас мы вот Вот я могу сказать вот так вот, ребят. я могу сказать вот так. Мама, ну-ка за ребенка скажи нам что-нибудь такое, чтобы ну, не было у любителей написать пакости, гадости. Почему не ребенок? Ну, у, у мамы зубы в дворе, да, если ну, что? Да, я не думаю, что кто-то будет какие-то гадости Найдутся. Я знаю уже, я уже знаю, что будут. Я это как предсказатель, предвидитель, а, как... Как Ванга, угу. Нострадамус. Могу сказать, что будут такие люди. Ну, пока назову их люди. Я на позитивной ноте все-таки. Коль у тебя было все хорошо, все классно. Нам очень понравилось. До встречи не последняя. мы еще приедем обязательно. Да? Да. Это Я мама на... с дочкой. Всем пока. А я так думаю, что кто-то просто захочет с девочкой познакомиться, а кто-то... Да уже поздно, поздно пить боржем, ребятки. кто-то положит глаз и скажет, а. Ребятки, поздно пить боржем. У, у девочки есть молодой человек, так что... Ну, в любом случае. Который случай... приехал с мамой. Да. Так что... С мамой, с мамой, с мамой а девочки. Так что... Все, ребят, всем пока, всего хорошего. Не, ну пытайте, конечно, всем я ничего добра. сказать не могу. Женщины на самом деле любят ушами. И не только ушами. Ну, это я э, оставлю без комментариев. Так что, я думаю, что все зависит от девочки. Спасибо, что посмотрели наше видео. Да. Ставьте лайки. Всем пока. Всем пока. А мы собираемся довольствовать.